Всем привет! С вами Пипер сегодня со мной, конечно же, мой друг Фомулин или просто Фома. Сегодня мы будем с вами играть в игру под названием и Рейктер Дро". Коля, скажи что-нибудь. Привет. Сегодня мы поиграем в такую игру. Давно роликов не было, а что три недели. Я на это скажу в ответ. За эти три недели произошло многое. А, мне кажется, вы сбесились. А, вы просто, наверное, не знаете, что, где где он там, этот, этот. Где там пиперс. А, <с If> первое, я заболел. Я не снимал ролики, потому что я заболел. Потом Влад заболел шлепом, и так прошло 7 дней. После этого я уехал в деревню, приехал домой. Это было после Нового года. А потом еще что там было? Там еще что-то было, ребят, Я приехал домой, у меня был черный экран и только мышка. То есть мне пришлось переустановить Windows и все. Потом мне приходилось скачивать и игры заново. Потом, потом, потом, потом начались учебные, ну шучу, какие учебные дела. Мы okay, начали show. миссию наемные будут отличиться. Первая серия. По да? этой игре можно ее за раз даже пройти. Надо пинать, ладно. Быстрее, давай я защищаю. Ну не нижнюю, ладно, давай нижнюю уже, нижнюю давай уже, ладно. Следующая серия будет моим правдом позорной, давай не про серию позорную. Наготовный да, нам да, да. Обозначить, кстати, техникам, да. мне показалось бы лучше. Ну ладно, я вам скажу немножко, если. Чанцы. Колес телефона у него микрофона нет, так что если будут два до то. Открывай его Это мутанты какие-то типа прорактили. В чём Это... Это... Это... Это какая то Это какие-то Какие-то бесплатные У меня сварочный аппарат Возьми сварочный аппарат Открывай Да надо А не сюда, Сюда, сюда, сюда, сюда. Быстрей. Один бой заработает. Но все на Нормально. Почему ты Я поиграл, вот, вот, вот, вот я Парни, поймал. Перезарядка! Перезарядка! Перезарядка! Перезарядка! Перезарядка! Перезарядка! Перезарядка! Перезарядка! Перезарядка! Перезарядка! Перезарядка! давай-давай Перезарядка! Перезарядка! Перезарядка! Перезарядка! Перезарядка! Перезарядка! Следующий ролик будет орался, palm, мама, а я это Захотела типа. Тимур Я в это слышу, но да. Передача дает. Передача хорошо. 114 или все, мы прошли миссию, есть yes! это была первая миссия, а их очень много далее, сколько я опыта заработал их не ну, просто очень много да, ну, много вынужденная готовность, ребят следующий у нас комплекс, так что еще у нас был покой этот этот как я понимаю да ладно назад просто нажимаю продолжить будем компанию проходить Думаю, никто не против начать а миссию выбрать наружу да, ну, выберем Кстати, вам нравится, можете поставить лайк, пожалуйста. И подпишитесь, конечно. Сорян. Нажимаем все. Полетели, мы заспомним. в этом же миссии. Кстати, этого... Это, не это было или нет? Да, да сразу да. же. Все же убить, это я не знаю Я не знаю Ну ничего Ой, за счет здесь что-то там было Не ближе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 там сзади подбирайся отфильт прикрывай оттять аптечку все подожди дай перебирайся очки недостаточно потом мы болеем ой-ой-ой-ой-ой-ой коля я устал я буду Ой. поясним стрелять, ты будешь вот так, вот, окей? Это жесть какая вещь, это самая моя нелюбимая вещь Берём драбашки так, хочешь как можно больше У нас сейчас всё замедление, старичек Уже идут, такие лёгкие Я буду по ним стрелять, терпеть, давай занять вообще попадал, кстати А почему я стала снимать поднимание? Я не знаю, почему то не <сасыпаем>. Мне нравится этот мигель, вообще. Ну, до... <сасыпаем>. ну, ладно Поискать тебя, да? Ларато? Ты на <связываю> Я <саму> забыл, <перезарядку. связываю> я забыл. Причёта! А чё вы хоть в хобби? Я не понимаю, чё? Попробуем, кажется. Попробуем. Так ещё жестоко! Ой! Какой жестоко! <свист> Кстати. Тиск! <свист> <Какие вещи. свист> Перезарядка! Что я сдохну? У нас не получилось. Следующее оружие пушка, пушка. пушка. пушка. ТСЛ. Вау! Мне надо срочно пятому уровню. Ладно. У нас перезапуск потому что мы в итоге умерли умерли, умерли мы не по-настоящему, а по-игровому в этот раз мы возьмем оборачиваем я буду готов. еще кстати вы меня видите, да? Hello. решил снять с камерой камеру угу. только в удобное место ну конечно самое удобное место, в углу в левом верхнем? да, в левом верхнем это самое удобное место. Пожалуйста. Zoom. Ставь я хочу zoom. Ой, двадцать километров. У меня самое главное это бежать вперед, а значит от тебя, от тебя останется кишки.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 Понятно, что у нас мони как бы есть, но случайно. Бежать. Филяса, идем хилку ой ой ой ой ой я. ой Так, так я установлю тройку сразу. Может, убьешь? Вс. они тут откуда здесь ч-то. Все короче, прикрывать надо. Ой. Может, кстати, мы снимем раз, двести одиннадцатый деваблок, Оля, кстати. Артм поверни свою турель? Не, не хочу. Ты зачем? Она он все опять змеи мы будем сегодня снимать раздолго давай ну, вы... да, поснимаем да. как-то непривычно самого себя не видеть как бы тебе скажем он там пускай да, стреляется да. мне не нравится этот... да. чего да. это все забивает? Ну, враг классный. Мне нравится, в принципе. Вот, я буду близко кто-то походили? Кто а, кстати, нас было вчера зарейдили таким таким способом, потому что нам просто все двери выломали. Выломали все двери. У нас была железная хата, плюс это были наши соседи. Почему я так уверена? Потому что они нас убивают. Потом мы помирились. Но а почему они не стали рейдить головую дверь? там где вон типа, там что нибудь или нет а я только соседям пока делал, типа ну вот, типа шансы то что это авиа рейда мы построим дом новый, это камни, дерево это этажный ну типа да ну Коля мы такой же наверное построили такая же идея просто построить такой же дом А, чем зарабатываю в До Только почему-то Ааа да. Нет, я, я не могу, А я закрою Ой, Ну еще приехали Ну, я хочу называть... Мне снято очень много... то Они пожалуйста я а за, за поставьте я думаю вот понял у нас все налегко потому что играет так сложно <свист> мне доступна пушка доступна какая-то новая мне доступна какая-то новая пушечка. О -о -о -о, Тесла, у реально непривычно не видеть себя. У ну, меня тоже есть. Я непривычно видеть себя. Я, я хочу видеть себя, волну? но не могу видеть себя. Кстати, Вся у меня там герман. У вот Я понимаю, так, Да? Кстати, реально <связывается> мне тоже самое хожу, бежу, бежать. Го, го, го, это я понимаю! Вот это такое, все то пушки. К чем идешь? А у меня три носа еще. Смотри, какие это они. Смотри, как я умею. Просто жесть. Лечись. Просто бить. Вы погибли в бою. Иди в подробно. Полеживи давай. Давай я выберу техника. Просто получше. Следующее оружие у нас закородительный огонь не понял. Это какой-то типа счета. Кулаз да, Конна, первый поздравляю. Поздравляем. Мама. Я записываю ролик, не шуметь, пожалуйста. У меня родители пришли, класс. В этот раз я тихо никого выберу. Санный класс. Я ночую на новый экран, но вот странный имя Тесла. Выберу... что? что бывает? Я имею выбор взять Это... Как же я на готовность я ничего знаю Главное есть держать! Коля приковай не люблю, я а я же сказал а надо бежать просто, просто. Да, да, не бегу <смех> ты должен не меня прикрывать ты уже ты что ли? по мне то зачем так? я думаю мешать головоломку а, а головоломка гором да за там что? Там, там, я опять сталкиваю. Классно у меня бывает. Хороший приковарец. Приколарец очень хорошо. Ты не успел поставить турнир. Вот, ну чё ж. Это, я, думаю, ну, я на иди этом иди думаю, можно закончить, Коля. Ты не против? Mm? Ты не против, если мы закончим? Что закончим? Ролик. Mm? Ладно, ну знак молчания. Сандал вас. Ну, ладно, всем пока тогда, ребят. Я буду это монтировать, ролик очень долго. Ладно. Всем пока. С вами был Пипес и, и Фомала, которая отключилась. Отключилась. Ладно, всем пока.